Коллеги, вам здравствуйте. Сегодня у нас десятое видео по проекту Только факты. Сегодня будем делать главную страницу сайта, даже не столько страницу, сколько контроллер. Будем использовать медиатор. Я объяснял, почему я его использую. В общем, в предыдущих видео это все есть. Но перед тем, как начать, хотелось бы ну на не, не несколько минуточек остановиться и рассказать, что такое главная страница, как я ее вижу. Итак, главная страница сайта, собственно говоря, это лицо сайта. На ней должна быть представлена информация каком-то, может быть, урезанном виде с других страниц для того, чтобы показать пользователю максимальное количество полезной информации, которую может подчеркнуть листая страницы вашего сайта. Собственно говоря, это очень удобно, когда у вас на главной странице видно, что есть, нужно ли дальше листать. Это, во-первых, во-вторых все хорошо в меру, да, то есть если вы забьете полностью там всеми частями вашего сайта, это будет нечитабельно, и в общем пользователь с вашей страницы уйдет. Но опять же нужно понимать, что главная страница интернет-магазина и главная страница блога или там главная страница дашборда, это совершенно разные главные страницы, они несут разные направленности по части предметной области, и в это нужно как бы вот понимать ну и в общем сразу отвечаю на вопрос, который был в одном из комментариев, а когда нужно делать или когда вы делаете, я не помню точно, но звучит он примерно таким образом, когда вы делаете, когда нужно делать главную страницу. Я обычно главную страницу делаю сразу, а наполняю ее, в общем-то, почти в конце. То есть когда у меня уже готовы все страницы сайта и я могу выбрать, какие можно отобразить на главной странице частично или там урезанно или в модифицированном виде, ну, например, там «невесть», весь топ моего блога например показывается а только часть и в общем когда у меня уже есть вот этот материал которым я могу поделиться главной страницей и на ней есть место куда это собственно говоря, пихать вот вот тогда я вот это вот все и доделываю то есть главная страница делается первой главной то есть создается потому что она всегда будет при старте дебаге открываться ну а всю информацию я не пытаюсь никогда сразу запихнуть и сделать ее окончательно в общем то вам собственно говоря тоже не рекомендую и так Давайте на секундочку прервемся, и перед тем, как перейдем к практическому программированию, я пару слайдов прокачу по поводу того, чего мы делаем это для тех, кто будет смотреть не сначала, и потом приступим уже непосредственно к разработке этого самого контроллера с медиаторами. Итак, что такое только факты? Это проект переписывается старый на новый, две сущности, связанные многие ко многим соотношениям. И я просто хочу показать, как это делается, как я это делаю. Делюсь с вами своими подходами, в принципе, правилами и, может быть, даже какими-то секретами. В общем-то, наверное, вот так. Ну и раз у нас э, только факты, поэтому вот вам очередной факт. Если враг не сдается, то надо найти другого врага. Итак, первым делом давайте посмотрим, что у нас есть. И, в общем, э, как обычно, я делаю для начала обновление гит пакетов. Слава богу, они все мои, никаких других изменений не было. И я просто их обновлю. И давайте посмотрим, что у нас э, есть на текущий момент. На текущий момент у нас есть э, контроллер, который называется сайт. И в нем есть главная страница. Но я намерен сделать новый контроллер. Давайте прямо сейчас его создам факт и пусть он тоже называется контроллер соответственно, C-sharp и, конечно же, он у меня будет наследником от контроллер вот, зачем я это сделал я хочу, чтобы у меня все, что связано с фактами было в моем собственном контроллере который называется факты поэтому главная страница она вот отсюда, собственно говоря, переедет вот сюда, то есть главная страница у меня будет в этом контроллере и, соответственно, мне нужно теперь перенести вьюшки и, э, в общем-то, здесь мне тогда нужно создать факт. и вот эту вот вьюшку я перенесу сюда но этого пока еще не все, потому что сейчас у меня сайт не сработает только потому, что э, моя, э, как бы, Мои контроллеры сейчас настроены на то, чтобы искать сайт индекс. И я вот здесь вот хочу это поменять. По умолчанию у меня будет здесь не сайт, а факт. Давайте я скопирую, чтобы сэкономить ваше время. И в общем-то сейчас, когда я выполню этот метод, у меня ничего не изменится. И мы тем не менее увидим, посмотрим во всяком случае, что у нас было, что осталось, в общем с чем придется иметь дело. Сейчас запустится сайт, да. Ну, в общем, все запустилось, все работает. И, в общем, надо понять, что у нас тут ничего нет. но давайте для начала почистим, чтобы максимально удобно было работать с новым сайтом, с новой страницей. Я вот эти штуки уберу. В общем-то, мне они пока не нужны. И здесь пока тоже ничего не буду пенять. Давайте сделаем для начала следующее. Итак, у меня есть контроллер, который называется Facts. И я начну с того, что сделаю конструктор, в который я прокину медиатор. Я, в общем-то, уже не раз объяснял, почему я использую медиатор. В общем, на самом деле это удобно, мне контраргументы выдвигали по поводу того, что он все-таки жрет какие-то ресурсы. Ну вот, и я точно знаю, что те плюсы, которые он привносит в проект, вообще несоизмеримо выше, больше и лучше, чем то, сколько он там ресурсов сожрет на обработку каких-то миллисекунд. В общем, это дело каждого. И, в общем-то, на самом деле я тут как бы... Просто показываю, как я делаю, а выбирать, соответственно, вам. Итак, медиаторы прокинут Для того, чтобы вызвать какой-то метод, мне этот метод нужно сначала сделать. Первым делом я создаю папку, которая называется "Факт". Ну вот, просто я буду показывать, как я делаю, а вы, в общем-то, выбирайте, как нравится вам. Я это делаю осознанно, чтобы у меня в одной папке был вот этот вертикаль, да, все, что связано с фактами, лежит в этой папке. И, в общем, здесь мне теперь нужно сделать queries папку, если будет команды, э, то там, соответственно, commands ну, это такое сопоставление s паттерна ну, подхода, наверное, да многие говорят, что медиатор реализует нет, медиатор его близко имитирует но реализация медиатора и cqrs, в общем, это как это как квадратная с красным сравнивать, вот примерно вот так вот ну и в Query я первый создаю Это будет FACT Get By А нет, ну давайте Get Paged И да, вот таким вот образом Я не приписываю никаких суффиксов Но внутри этого файла У меня их будет два класса Один называется Request И он будет наследником от Operation Result Нет, неправильно написал, поэтому получилась фигня Operation Result А вот он Base, и здесь я должен сказать, что я должен Возвращать I paged. paged List И соответственно у меня здесь будет Fact View Model Вот он И э, второй файл, который я обычно создаю Ну давайте опять же не буду Отходить от традиции, я его просто вот так вот копирую Здесь дописываю Handler и здесь уже меняю Operation Request Handler. Ну, в общем, я как-то не так написал, видимо. А, Handler Base, вот. И здесь я ставлю э, Fact Request, ставлю запятую, и, в общем, нажимаю Alt Enter. У меня ReSharper любезно все остальное генерирует. В общем, вот такая примерная инфраструктура получается. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, Handler всегда вернее, хендлер всегда делает какой-то реквест э, и перехватывает реквест, да, и они обычно находятся вместе, и вот таким вот образом э, очень, ну, на мой взгляд, удобно искать. Например, я нажимаю Ctrl-T, напишу Facts, нет вот так вот, факт Get, ну и смотрите, у меня сразу реквест, мне хендлер, очень, на мой взгляд, удобно. Ну, опять же, я не претендую на то чтобы это все было прям только так и больше никак. Итак, для того, чтобы у меня пейджер сработал, мне нужно, давайте переключусь на главную страницу, мне нужен page-index, э, tag и search. Ну, это параметры, которые буду прокидывать. Соответственно, я здесь также создам property. Ну, давайте я тогда не так сделаю. я а Давайте нет, все правильно, я так и сделал. Пусть у меня здесь будет int, это будет page-index. Дальше у меня будет string, это тег, и давайте я скопирую его, и здесь поставлю search, ну, чтобы можно было искать, то есть параметры, которые буду прокидывать. Да, они у меня будут, конечно же, nullable. PageIndex у меня не может быть nullable, он будет всегда передаваться, по умолчанию будет равен 1, и здесь вот такую штуку я тоже почищу, я их больше нигде, потому что менять не буду. И сейчас мне... ReSharper предложит их инициализировать прям автоматически из конструктора. Ну, да, только я немножечко хочу поменять местами, вот так вот. И э, давайте тег, и все, что вот так вот. Ну, таким образом получается, у меня есть один request, который инкомпсулирует внутри себя всю информацию, э, которая позволит мне вызвать этот хендлер. И теперь единственное, что мне остается, вот этот вот э, request. Ну, в общем-то, так сказать, заюзать вот где-то вот, вот здесь. Я вот эту информацию теперь хранить не буду. Мне теперь нужно написать э, медиатор, send. Ну, то есть, грубо говоря, мне нужно вызвать new, fact, э, get, нет, get, page, trick. Нет, не так. Get... Page request. Ну и соответственно сюда я дальше прокину пейдж и tag и соответственно search. Также мне сюда есть возможность прокинуть ä, в этот send еще cancellation token, который находится вот здесь. Ну и естественно это ä, ожидаемая операция, то есть waitable, и поэтому мне нужно здесь поставить weight. И Sharper любезно предоставит, э, изменит, вернее, код э, на task. Ну и, в общем, результат у меня будет здесь какой-то operation. Ну, видимо, result. Да. И этот operation result, что-то я, видимо, его неправильно, aper, да, опять неправильно назвал. Давайте переименуем. Вот, operation result. Я хочу отдать на главную страницу. В общем, здесь, соответственно... Ой, нет, не здесь. Вот здесь мне нужно указать, что я буду использовать модель, который будет называться Operation Result List, И это, соответственно, выйдет Fact View model. Вот такая вот модель у меня будет использоваться. Ну и по большому счету мне нужно сразу проверить есть ли у меня какие-нибудь данные если модуль равен давайте так не равен ну или по, как по-модному писать из not ну то есть если у меня модуль не равен ну тогда я могу с ним работать собственно мне нужно не только модуль не равен ну но еще и модуль, давайте скажем э, э, вот тут у нас есть резал да ну, если у меня данные не вернулись, да, ну давайте я сделаю так, и List, Items, нет, давайте пока не будем это писать, просто чуть попозже это сделаем. Ну и здесь я просто скажу Model, давайте пока э, Result, ну окей okay или true, то есть есть данные или нет, все, пока мне это больше ничего не нужно, потому что мне нужно написать реализацию. Итак, что здесь должно происходить? Я, во-первых, здесь должен получить доступ к базе данных, и для этого в конструктор я прокину I unit Work. Это будет unit Work. И, скорее всего, мне потребуется Mapper, который я тоже использую. Это Automapper. iMapper. Можно, конечно, без него обойтись. И я, в принципе, могу показать, как это делается. Но я преследую цель показать не только как можно не использовать, но и как использовать. Да, хочу. И чего-то у меня тут не добавилось. Вот, теперь у меня появилось два поля, соответственно, теперь я их могу, собственно говоря, здесь начать использовать. Первым делом я создам. Ну, у меня здесь есть небольшой снипет Operation Result, который я и буду наполнять. Э, в общем-то, и возвращать его из этого метода fact viewmodel. Вот он. И, соответственно, return operation. И, соответственно, мне нужно поставить здесь async. Да. Э, вот. Ну, и, в общем-то, смотрите: на самом деле получается как. В unit work, который я использую, у него вшито непосредственно функционал для выдачи постранично данных из базы данных. Если вы его не будете использовать, а будете использовать, например, ну, апплика... DB-контекст, который, в общем-то, и есть, entity framework, то вам придется использовать реализацию take, там skip, ну, вот этот вариант. Я же сделаю по-простому. Я напишу var, items какие-то там, и, в общем-то, из этого unit work get repository, который называется fact, и в общем мне нужно из него, ну давайте вот так вот я сделал get page async list. В общем здесь мне уже, как вы видите, сейчас покажу вот, I list как раз вернется те самые факты. Мне только нужно будет их трансформировать, в общем-то, в тот самый page list на view -model. Ну, э, в общем-то, это первый вариант да, использования. То есть э, вы вытащите из базы данных факты э, в первую страничку фактов с информацией о том, сколько всего страниц, и трансформировать их в UV-модулы. Ну или второй вариант – получить факты, сделать projection, то есть вот таким вот образом select. Давайте пока... Ну, давай первый – getAll. Ну, getAll – это для непосредственно unit Work реализации, и у нее есть дальше... Take. Ну, я так вот. И, собственно говоря, там есть еще skip. Вернее, наоборот, конечно же, нужно сделать. То есть, для начала. Это что касается как-то как-то пейджинговая выборка да, то есть, сколько-то пропустить страниц умножить там и взять сколько-то то есть page size. Ну, я этого делать не буду. И, в общем, на выходе можно сделать Select. Это называется projection. И здесь сказать Indu. И вот здесь вот уже должен быть fact view model и здесь уже наполнить как раз его данными И то есть это будет уже наполненный модуль здесь уже маппинг не потребуется это называется projection но так как у меня уже unit Work, я его использую мне это удобно здесь я кстати смотрите тут тоже на самом деле возникает множество вопросов я тоже хочу поделиться вот этой информацией смотрите здесь большая портянка того чего здесь есть и, в общем, как получается, что очень это все не очевидно. Ну, во-первых, я могу использовать селектор. То есть для того, что... Так как, давайте так сначала. Так как сигнатуры совпадают, то мне нужно явно указывать, что я, собственно, делаю. Если я хочу сделать предикат, то я пишу x равно, ну, допустим, там, create at... Ну, нет, давайте там вот так вот сделаем. Где контент, start with, да, то есть предикат, он фильтрует данные. Я этого делать не буду, но я показал, как это можно сделать. Также, если я использую селектор, то я могу выбрать по образу и подобию, как я показал, этот projection. то есть, ну, я обычно делаю S это селектор, и здесь я могу написать new Page. ой, не paged, вру, fact view model и, в общем-то, наполнить его и, и тогда мне маппер не потребуется. Но если мне потребуется еще и предикат, я, соответственно, могу указать предикат, если мне нужно там что-то отфильтровать. Дальше, если мне э, потребуется... То есть я могу вот их пачкой использовать, мне нужно явно указать, какой я использую. Дальше, если потребуется инклюды, я могу указать инклюды. А мне инклюды, соответственно, потребуется, и я их помечаю вот таким вот... Инк... Нет, не так. Incl. И здесь я уже добавляю x чего имплуды. Я хочу факты сюда. Ой, теги к фактам подключить. Это останется. И дальше есть еще такая штука, которая называется order by. Соответственно, это у меня будет order by. Давайте я вот так вот сделаю descending. И я скажу, что я хочу их по дате в обратном порядке показывать. В общем, вот таким вот образом получается. Но э, я селектор использовать здесь не буду, потому что Unit of Work, вот эта сборка, она достаточно мощная. Я по большому счету сделаю вот такой вот вариант. И еще мне здесь нужно поставить вот этот вот Cancellation токен, который сюда пришел. Это тоже на самом деле важная штука. И, э, то есть если вы отмените операцию загрузки, она просто не будет выполнять. В общем, там достаточно сложный механизм. Я рекомендую его использовать. И еще у меня здесь есть парочка полезных... Ну, таких штук, как, например, Disable Tracking, да, то есть по умолчанию он стоит True, это что, это как работает? Это... Если вы знаете, как работает Entity Framework, у него есть Change Tracker, который отслеживает состояние сущности и на основании них делает, информа... делает выводы сохранять базу или не сохранять. Мне здесь сохранять ничего не нужно, поэтому у меня стоит true. Это дефолтное значение, поэтому я это убираю. Но если мне нужно будет какие-то изменения сделать, я ставлю false. Дальше. Полезная фигня, в смысле, полезная полезность, так сказать, ignore query filters. Вы знаете, что в Model Binder можно установить фильтры по умолчанию, и тогда сущности будут фильтроваться, а вот эта штука как раз позволяет отключить эти фильтры, предопределенные в Model Binder. Дальше есть еще, давайте тоже вот так вот покажу. Вот. Есть тут самые, э, те самые Page List, ой, Page index. это для меня будет Page индекс. Ну что я пишу? Page индекс. А, ну конечно же, он же у меня в реквесте. В реквесте есть page index, а еще у меня есть page size. И я по умолчанию ставлю, ну давайте допустим, 20. Хотя, надо проверить, у меня наверняка есть э, в апсетинге. Нет, а нет, вот апсеттинг есть. Нет. Ну, в общем, можно вот эту штуку вынести как раз сюда, или же... Э, Page Size можно также вынести наружу. А давайте, в общем-то, это и сделаем. Я вот так вот сделаю. Ctrl D, чтобы мы могли через параметры его задавать. Я скажу Size. И по умолчанию он у меня будет задаваться. Ну, пусть он будет у меня равен 20. Ну, вот, вот такой вот. Даже давайте по-модному сделаем. Вот так вот. Вот. И таким образом я смогу потом прокидывать или еще откуда-то получать. В общем, знающие люди смогут сделать запрос Page Size. И, соответственно, мне здесь еще потребуется... Ну, на поиск, наверное, немножко по-другому придется сделать. Давайте пока остановимся на вот этих двух параметрах. И, в общем, как вы видите, получается, что у меня запрос завершен. На выходе у меня получится iPagedList, причем это task. соответственно, мне здесь нужно написать Await. И у меня теперь на выходе уже PagedList факты. Ну, мне осталось только их трансформировать, вот, в общем-то, в этот... Давайте так, var, mapped, вот эти вот самые mapper... Ну, опять же, к вопросу производительности, да, все вот эти мапперы, медиаторы, они все жрут память. Ну, в общем, сейчас в мир <смех> кибернетики, да, то есть это как бы не совсем большая и затратная часть. В общем, давайте сделаем так. I page list uh, fact view model. И сюда, естественно, отдам items. И, в общем-то, мне теперь нужно в operation, в result как раз отдать вот этот вот маппет. И я могу еще сказать какой-нибудь там add success, ну типа selected, нет, ну давайте founded, давайте ничего не будем писать, просто напишем success. Я просто не могу придумать, что сюда написать, но показать хочется. И вот таким вот образом у меня эта штука отработает. Понятно, что здесь сейчас нет проверок на то, пусто ли там, не пусто. В общем, ну, ну давайте все-таки сделаем правильно. И в items. Так, у меня items. Ну, хотя на самом деле, если он будет пустой, то у меня в item их будет ничего. И да, наверное, не нужно этого делать. Я вот так вот уберу. Другое дело, что мне нужно будет здесь э, сделать предикат который будет ну давайте пока на этом остановимся и так давайте проверим что эта штука работает я прям вот вот так вот поставлю бряку и запущу отлично мне тут что-то не работает а да конечно смотрите если у меня здесь int ну то есть начальной странице не указаны я буду отправлять сюда 0 ну, потому что у меня всегда какая-нибудь страничка страничка должна отображаться. То есть, когда выборка должна быть, и она будет, у меня по умолчанию страница 0. А вот показывать я для пользователя на UI через свой собственный этот, этот вот пейджер элемент, пейдж-хелпер, я уже буду именно номер страницы 1. И это нам предстоит еще сделать. Так, стартует приложение. Отлично, мы его уже почти видим закроем, у нас пришел сюда request, давайте пробежимся с дебагом, мы выбрали какое-то количество сущностей, вот они у нас есть, вот они заполнились и вот они эти факты и в общем я здесь нажимаю маппит, они теперь смапились. теперь у нас уже здесь view module от фактов и я отпускаю страницу и мы видим true, то есть какие-то данные есть, ну и перед тем как ну, давайте тогда чтобы видно было, что мы фильтруем, надо все-таки сделать какое-то отображение данных, и э, вот этим сейчас займемся. Давайте это сотрем и нарисуем. Давайте для начала посмотрим, что мы будем рисовать. Ctrl-T, факт, нет, факт, view, model, Enter, вот. Итак, у нас есть факт, у него есть идентификатор, время создания, контент, э, кстати, который не может быть null, поэтому я его поставлю что он нравил нул и теги ну теоретически у меня теги тоже не могут быть нул ну ну да наверное, вот в этом view модуле они точно не могут быть ну то есть я всегда добавляю факты обычно добавляю э, какой-нибудь э, пару-тройку тегов ох ничего себе нул э, вот так вот ну и в общем я хотел вот что сказать на самом деле вы же понимаете что э, Программирование бэкенда ⁇ это как бы одна задача, а программирование UI ⁇ это совершенно другая и на самом деле тоже не менее интересная задача. О чем я говорю? Смотрите, у вас факты всегда а, то есть сопровождаются каким-то количеством тегов. Ну, вернее, у меня, да? И поэтому представление этих тегов на UI, оно не будет отличаться. То есть я буду в разных местах показывать одни и те же один и тот же код. То есть теоретически существует вероятность, что я на разных страницах, ну, например, на главной странице буду показывать метки и на странице просмотра одного конкретного фак факта буду просматривать метки и мне придется дублировать код. Поэтому я этого делать не хочу. Я поэтому создам ä, partial view, так называемое, частичное представление. И я его так и назову. Ну, обычно принято с подчеркиванием начинать. Я вот так вот назову text c sharp html это будет частичное представление непосредственно фактов Ой, в смысле меток для фактов и соответственно мне нужно вот так вот скопировать сюда написать model, то есть что, что я у меня, какая модель будет по умолчанию и вставить вот такую штуку и теперь у меня это partial u и давайте так вот напишу for э, for each вот таким вот образом. Model, потому что он у меня был var, и давайте tag напишу. И здесь просто скажу, ну, пусть будет span. Нет, не spam, а span. И скажу, чтобы он мне показывал как раз tag, вернее его имя. Ну, еще я планировал сделать, чтобы по клику на метки мне можно было фильтровать. Но это я, наверное, сделаю попозже. Ну, и теперь мне нужно как-то однозначно Отобразить. Вот, студия у нас радуется. А, отобразить э, как-то... Ну, вообще, давайте бэдж. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, вот у нас спутстрап. Ой, что-то у нас с интернетом сегодня. И э, docs, и здесь есть бэдж. Нет, не, не что я набрал, быть А вот, вот. Ну, то есть вот такого типа они будут показываться. В общем-то вот secondary мне в принципе подойдет. И я, ну, давайте вот так вот скопирую, пойду сюда и вот так вот вставлю. Теперь у меня метки будут отображаться, то есть они уже имеют какое-то представление. Теперь для того, чтобы в них отобразить мне нужно сделать следующее. Ну, во-первых, у меня есть индекс, и я сюда не хочу писать какую-то разметку, потому что у меня будет э, вот такая вот фигня, которая называется partial view, и она называться будет факт, c-sharp-html. Это тоже будет частичное представление, и сюда я уже ups, буду показывать э, непосредственно сам факт. Факт view model и теперь здесь я смогу сказать, что ну, давайте вот так вот сделаем, partial name и он у меня будет э, text, ой, text и таким образом я уже вот здесь могу показать ну, во-первых, у меня будет э, факта будет, ну, допустим пусть это будет p и это будет класс э, lead. Ну, чтобы контент, который у этого факта. Ой, то есть model.content. Вот, вот так вот будет показываться контент. И возможно еще вот здесь вот наверху я покажу model. Create дата создания. Ну, давайте сделаем to string. Э, ну, какой-нибудь. Простой вариант отображения. Ну, давайте short, да и и вот так вот сделаем. Вот. И таким образом у меня получается встроенный объект. Давайте я, наверное, еще вот что покажу. Есть такая штука, называется Diagrams.net. Она на самом деле очень удобная. Start now. И я просто хочу показать, как можно... штука на самом деле тоже удобная. Вот. У меня уже тут что-то подобное есть. Давайте новый создадим. А, смотрите, все очень просто. Для того, чтобы отобразить... Давайте вообще по порядку начнем. Вот у меня есть э, моя главная страничка. И вот, вот так вот она, допустим, выглядит. И пусть она не заполняется, и пусть у нее вот такой вот будет. Теперь сделаем еще одну страничку. И смотрите, у меня есть э, вот эти вот зоны, которые будут отображать непосредственно факт. Я вот как-то вот так вот сделаю. На, на моей страничке с пачкой фактов, да, тут пейджинг. Вот, вот как-то вот так вот это будет показано. И там до самого низа считайте, что одни только факты. Ну вот как-то вон там. Вот. То есть вот этот вот факт я его сделал э, вот сюда. Теперь у меня этот факт может отображаться и на этой страничке, соответственно. И если вернее не если, а когда я создам, так вот, Ctrl-C, Ctrl-V, новую страничку, которая будет отображать только факт, я смогу этот же функционал использовать и здесь. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вот эти вот разделения вьюшек на части, на паршел куски, это на самом деле очень удобно. Более того, вы каждому этому паршел куску можете предоставлять информацию или там дополнительные параметры, которым будет обрабатывать. Например, у меня есть вот created -ed. это хорошо, да? А еще у меня, допустим, есть Um, ну, давайте я создам вот так вот факт uh, link, да, я вот так вот его назову, C sharp html. И сюда я хочу, так, ну пусть будет вот так, Model uh, передавать, ну пусть будет GUIT. Это идентификатор моего факта, который я могу показать, соответственно, как ссылку. Хрев. ну, вернее, ASP, давайте, контроллер, факты, соответственно, ASP.net action, у меня будет, допустим, ну, пусть будет, будет у меня страничка, которая называется факт, и ASP, нет, ASP.road. А, идентификатор ID будет как раз этот самый модуль. нет, вот так вот модул вот, то есть у меня будет страница давайте я здесь напишу P ссылка вот так вот то есть у меня будет какой-то контрол который будет на, на страничке вот этой вот, нет вот на этой страничке у меня будет маленький контрол, который давайте я вот так вот сделаю фил, вот, вот. здесь будет написана ссылка я давайте по русски напишу, ссылка и на каждой э, у каждого этого факта давайте я что-то вот, будет ctrl-d то есть вот таким вот образом она будет отображаться у каждого файла, может быть сбоку, ну чтобы пользователь мог нажать на нее и открыть, и соответственно если мне эта часть факта, то она будет показываться и вот здесь, упс вот, То есть э, я сделаю один контрол, который может отображаться везде, и он в любом месте будет ссылка. То есть если пользователь откроет отдельно, то есть если нажмет, то он э, перейдет на вот эту страницу. А если здесь скопирует, то в общем-то это будет ссылка, которую он может отправить. Но если он нажмет на нее, то он окажется на этой же страничке. Ну... Наверное, это не очень хорошо. Ну ладно, бог с ним. Это, в общем-то, напишите в комментариях, нужно или не нужно. В общем, суть сводится к тому, что вот эти вот контролы, которые, в общем-то, наполняют э, наш UI, которые формируют UI, они могут... Нет, это я что-то не то сделал. Давайте удалю. Я не тот поставил. Вот. То есть таким образом получается, что тут эти контролы, они тоже могут иметь свой, свои behavior, то есть свое поведение какое-то на странице, иметь какой-то функционал и помогать, и помочь вам, ну, в общем-то, реализовать вот эту вот э, страничку, которая может быть по-разному отображаться на разных, ну, так сказать, главных страницах, да, то есть подстраницах или как удобно. И, в общем, все сводится к тому, что у меня вот здесь вот еще будет, давайте я скопирую дата, упс, не то. Вот здесь вот у меня будет э, какая-нибудь там дата. Ух, ну или так. 0,7, какой-нибудь 2020. Ну, например, да. И здесь у меня будет контент какой-то. И вот здесь у меня будут маленькие меточки. Ну, вернее, теги, короче. Вот, тег 1, Ну, давайте так напишу. Да, по-русски. Ну, пусть будет по-русски. Вот, и вот здесь еще один, и еще один. Ну, вот как-то вот так, да? То есть вот так вот у меня будет выглядеть одна страница, и этот View я создал. То есть вот это один Partial View, вот это другой Partial Контент я показываю, да, показываю. Ну, вот как-то вот так вот, да? Ну, и теперь давайте вернемся к нашим баранам, так сказать. Нам нужна будет ссылка, пусть она остается. Link у меня уже будет. Мне теперь нужно на индексе вот здесь вот нужно написать Partial. Нет, мне нужно написать partial name, и здесь у меня name как раз будет, ой, парам, ну конечно не парам, господи, Фигня фигню-то всякую пишу, вы молчите, partial, вот, и name будет у меня здесь факт э, link, ну в общем вот, вот таким вот образом. Ну, соответственно если у меня будет какая-то интересная там функционал у этого линка я смогу сюда передать э, дополнительные параметры модул там view даты какие-то э, ну например равно там true да и у меня это можно будет на страничке вот этой самой вот обработать ну или целую модель передать в общем передача параметров между юшками примерно вот таким вот образом осуществляется Ну и теперь соответственно Раз у меня есть кое-какое представление, у меня есть теперь страничка индекс, я теперь могу сказать partial, теперь не парамс, а partial name и сказать, что у меня здесь отображался факт. И вот, собственно говоря, вот этот вот модель у меня и есть этот самый модель. Ну, я вас, конечно, обманул, потому что здесь еще не модул. Здесь нужно сначала сделать for each ой, for each то есть у меня есть модул и у него вар пусть есть будет факт вот но у модула есть как раз вот эти резалт этот operation result и у него есть айтен и вот теперь вот эти вот факты я вот здесь вот в этот модель факт отдам порядок наведем чуть-чуть и теперь, собственно, можно запустить и посмотреть, как это сработает. То есть, теоретически, мы сейчас увидим факты. Ну, теоретически, мы их не увидели. А, ну вот, собственно, гуит мне сюда нужно отдать, а я его сюда не отдаю. Ну, это нормально. Так, cancel... F12 wow. F12 Вот Я сюда Отдал То есть параметр у меня GUID А модель я сюда не отдал Модул у меня будет как раз э, От модула ID Вот И здесь соответственно я тоже параметры не отдал Конечно так бывает Ну но... И сюда я буду отдавать От модула только теги вот и собственно если сейчас нажму обновить билд проект не нужно потому что отрендерится в реалтайме изменения возьмет ну и в общем то как вы видите у нас появилась тут ссылка ссылка а, но ну, она видимо как-то съезжает факты между собой не дружат ну в общем то вот начало положено мы видим главную страничку и давайте наверное ее чуть-чуть подрихтуем и для этого нужно тоже, наверное, сделать вот такой вот вариант. И здесь, наверное, тоже можно сделать. Даже, наверное, не давайте сделаем div. Это у нас pm. Здесь у нас широкий текст и здесь сделаем div. Вот так вот и f5. Вот как бы съехала куда нужно. Ссылка у нас и дата, да, вот у нас время создания. Надо ссылку унести влево. Давайте я тоже это сделаю. Ctrl D. Так, ссылку, да, я планировал влево, и для этого нужно добавить класс, который называется float end. Сохраните f 5, Ну и вот ссылка переехала. Ну, я предлагаю не тянуть время. Давайте я э, остановлю видео, сделаю разметку, а потом просто вы увидите, как она будет выглядеть. Я немножечко поколдовал с разметкой, и у меня получился вот такой вот вариант. На мой взгляд, выглядит достаточно прилично. Что же касается вот этой колонки, то я жду от вас предложения, что здесь можно показать, чтобы вы хотели здесь видеть. Еще, наверное, покажу саму разметку. Вот так вот тут она выглядит. И, в общем, я еще немножечко хотел пощелкать. Здесь написать факт с индекс. Это моя страничка, так, первое слово иерархия, делаем слэш, ставим 0, да, это нулевая страничка, соответственно, если я поставлю 1, то поменялась страничка, то есть пейджинг работает, страницы меняются, и на самом деле это, в принципе, наверное, на сегодня все. Другими словами, что нам еще потребуется реализовать пейджинг, ну, то есть сам контрол, наверное, займемся этим в следующем видео, чтобы здесь были отображены колонки. В смысле, кнопки, по которым переходить на страницы. Ну и, в общем-то, может быть, здесь э, вот этот поиск можно опустить вот сюда, то есть на это место, чтобы он говорил о том, на какой страничке и что мы будем искать. Ну и, наверное, теперь на этом все. Э, в следующей серии, ну или в следующих видео мы сделаем и фильтрации по клику э, на конкретный тег, и по поиску будем делать, и э, вот займемся, когда уже будет работать пейджинг, чтобы можно было увидеть, как изменяется количество страниц. Ну и я на этом с вами прощаюсь. Вам спасибо, что смотрите. Это очень важно для меня. В общем, пишите правильный код. До новых встреч. И всего вам доброго.